Всем привет! Меня зовут Андрей, как вы, наверное, догадались по названию канала. Я живу во Франции почти 15 лет. У меня свой бизнес в Париже на Алзонном берегу. В туристической сфере, кстати. 2020 год это год туризма. В общем, история простая. Я с друзьями поспорил, что до воскресенья вечера начну снимать видео для своего YouTube-канала. То есть до 12 ночи, в воскресенье У меня есть канал, есть первое видео В течение недели Я ничего не записал То есть думал, мыслил Что снимать, как снимать и так далее Все зачеркнул Сегодняшнюю дню И решил, что нефиг думать Надо снимать Так что подписывайтесь на мой канал Кому интересна жизнь в Европе Кому интересно саморазвитие Кому интересен бизнес в Европе, возможно Я постараюсь максимально интересно все это рассказывать. Если вам не интересно, подписывайтесь тоже. Все-таки не буду еще один с камерой разговаривать, правильно? Всех обнял. Всем позитива. Пока.